Всем привет, с вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня я хочу еще раз подчеркнуть и поговорить о том, для кого же программа «Ясная жизнь». Просто ко мне поступают заявки ну, весьма такого странного характера, и я это видео сейчас как раз для этого запишу, чтобы отфильтровать. Да? Друзья, значит, для кого программа «Ясная жизнь»? В первую очередь программа «Ясная жизнь» для бизнесменов, для бизнесменов, которым... Необходимо увеличить прибыль, масштабировать бизнес, да, решить затыки финансовые. То есть я работаю с этим. А во вторую очередь это для людей, которые хотят увеличить свой доход и подняться по ступеньке по карьерной. Да, то есть это для руководителей среднего и крупного звена. Соответственно там тоже определенная работа. Просто сама программа, она заточена именно под это. Я прошу не обращаться ко мне каких-то там... Ну, мамочек-одиночек, там, с просьбами какими-то, или э, каких-то людей, которые там э, работают э, в очень жестком найме, там где-то вот, ну, где там, где наименее, наименьший уровень ответственности, вам эта программа, она, ну, она не подойдет, вы поймите, она, вы даже не поймете, как бы, на каком языке мы говорим. А для вас я, возможно, потом создам другую программу, и тоже вам помогу, да, на вашем уровне с вашими проблемами. Но программа «Ясная жизнь», вот на сегодняшний день, на которой она есть, это программа для бизнесменов, для руководителей крупного звена, для тех людей, причем это в, разном, в разных странах, да? это не только там одна страна, это в разных странах, то есть эта программа работает абсолютно на весь мир. И повторюсь, что же в этой программе мы непосредственно делаем? Я не учу вас каким-то графиком, каким-то там калькуляционным, этим манипуляционным всяким, что там в рынке. Нет, это не ко мне. Я работаю, друзья, с вашим подсознанием. Я работаю с вашими программами, которые заложены в вашем роду, в вашем детстве. а С вашими родовыми сущностями я работаю, да, которые блокируют финансы ваши, и которые уже живут даже в ваших детях. Их тоже нужно оттуда убирать, потому что это будет тот же самый сценарий. Я работаю с вашим подсознанием и с вашим бессознательным. Вот с этим я работаю. Но, конечно же, любая работа с подсознанием и с бессознательным, она и прямое имеет отношение к физическому телу. То есть ваша физика может очень ярко реагировать на это, на все. Подниматься температура, рвота там, еще что-то, похожее что-то на грипп. Это значит, что все прекрасно, что мы с вами хорошо проработали. Итак, еще раз резюмирую программа «Ясная жизнь» для бизнесменов, для руководителей крупного звена, предпринимателей, конечно, тоже. До встречи, друзья! До новых встреч! С вами была Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли».